Новая, свеженькая бензопила прекрасно себя покажет в работе, но спустя всего лишь пару недель она покажет и свою капризность, успев при этом немного потрепать руку своему добродушному хозяину. Мы пытаемся завести двигатель нашей бензопилы и неожиданно оказываемся в неприятной ситуации. Шмурки к стартера во время запуска с огромной силой возвращается назад, травмируя пальцы разбивающейся пластмассовой рукояткой. Появление раннего зажигания на исправных бензопилах с электронным высоковольтным модулем встречается редко, но все же она дает о себе знать очень неприятными ощущениями, возникающими при запуске двигателей бензопилы. Эта проблема нечасто встречаемая, но вот только владельцами она решается иногда косвенно, или сразу, быстро, и абсолютно радикально. зажигания, воспламенение воздушно-топливной смеси во время запуска происходит намного раньше требуемого момента. Мы с обычным усилием тянем за шнур стартера и надеемся, что двигатель запустится. Но в какой-то момент рукоятка стартера вырывается у нас из рук, травмируя пальцы, что вызывает массу непредсказуемых эмоций и недовольства с очень выразительным словесным описанием происходящего. Ранее зажигание над двигателем бензопилы может появиться при угловом смещении маховика с магнитами, когда маховик проворачивается на валу при обрыве шпонки, когда разбита шпоночная канавка вала двигателя, или шпоночная канавка ступицы на маховике, когда проворачивается слабо впрессованная вставная втулка внутри маховика. Потеря работоспособности электронных компонентов в схеме электронного модуля также может способствовать появлению раннего момента зажигания. Несоблюдение рекомендаций к применению свечей зажигания для данного типа электронного модуля, пренебрежение рекомендациями к эксплуатации самого модуля или же установка дефектного модуля от массового производителя. В описываемом примере момент раннего зажигания появлялся на технически исправном двигателе, с нормальным угловым расположением уховика и при исправном модуле электронного зажигания. После удачного запуска двигатель пилы устойчиво работал на средних оборотах, но немного терял мощность и недостаточно набирал обороты при попытке их увеличить. Подобную ситуацию можно смоделировать на любой бензопиле, при условиях, схожими в этом описании. Устройство самого простого модуля зажигания, устанавливаемого на бензопила, имеет технически схожую конструкцию с другими, более сложными устройствами электронных модулей. Генераторная катушка. Катушка управления и высоковольтный трансформатор, это основные элементы электрической схемы описываемого устройства. Генераторная катушка, она же катушка возбуждения, вместе с катушкой управления, это импульсной катушкой индуктивно связаны между собой. По сути своей, обе они являются источниками тока, за счет возникающего у них электродвижущей силы. При вращении маховика на валу, силовые линии магнитного поля каждого из магнитов, проходя через П-образный магнитопровод, наводит в нем свое направленное движение магнитного поля, именуемого в дальнейшем, как магнитный поток, величина которого зависит от скорости перемещения магнита в магнитном поле магнитопровода. Силовые линии магнитного поля, располагающегося между магнитами, пересекая магнитопровод, меняют направление магнитного потока, и тем чаще, чем с большей частотой вращается маховик двигателя, перемещая магниты вблизи магнитопровода. Направленный магнитный поток, образовавшийся в магнитопроводе нашего электронного модуля зажигания, пронизывает контур двух индуктивно связанных катушек, расположенных на этом же магнитопроводе. В катушках индуктируется электродвижущая сила, ЭДС, полярность которой зависит от направления магнитного потока, сзади в магнитным полем, вращающегося составного магнита маховика. В определенный момент времени вращения маховика, а действием магнитного потока, возникшего под влияние магнитного поля, магнита с южным полюсом, в контурах катушек управления и возбуждения индуктируется своя ЭДС с одинаковым знаком полярности. В катушке управления индуктированный ток направлен на точки Б к точке В, а в катушке возбуждения ток будет направлен точки В, к точке А. Один вывод контура катушки управления с имеющимся на нем в этот момент времени отрицательным потенциалом, подключен к аноду управляющего диода, через который на управляющий электрод тиристора могут проходить импульсы только с положительным знаком. ЭДС в этой катушке присутствует, но цепь, образованной обмоткой катушки с задействованными элементами схемы управления будет неактивной, так как электрический топ по ней в этот момент времени не протекает. На управляющем электроде тиристера отсутствует управляющий импульс, тиристер закрыт. Один вывод катушки возбуждения, с имеющимся на нем положительным потенциалом, подключен к выпрямительному диоду, который в данный момент времени пропускает индуктированный ток через себя на конденсатор. Образуется действующая замкнутая цепь элементов, по которой протекает электрический ток. Катушка. Диод. Конденсатор. Первичная катушка высоковольтного трансформатора. Общий проводник через точку В. То есть, в этот период времени при закрытом территории происходит заряд высоковольтного накопительного конденсатора. Мы продолжаем тянуть шнурки к стартера и, совсем того не ожидая, получаем обратную отдачу двигателя. Что произошло? Маховик на месте, модуль исправен. После снятия крышки стартера, мы заметили, что во время вращения маховика, его выступ расположенный между двумя магнитами, касается контактного лепестка стоп двигателя Причем не один раз, а дважды. Теперь можно с уверенностью утверждать, что после прохождения первого магнита возле сердечника модуля зажигания, Вращающийся маховик выступом действительно касается вывода стоп-двигателя, где образуется надежный электрический контакт. Тонкий лист бумаги, вставленный в место образующегося трения, покажет нам точно на присутствии хорошего электрического контакта, который определяется в двух местах. А это на несколько градусов раньше установленного угла опережения исправного зажигания, возникающего в момент запуска. В период заряда конденсатора магнитный поток в магнитопроводе движется к южному полюсу магнита от катушки возбуждения в сторону катушки управления. В витках катушки управления и катушки возбуждения индуктируется ЭДС. Появляется ток, который имеет свое электрическое поле. Большой запас магнитной энергии уже рассредоточен по всему объему катушек. В какой-то момент времени выступ маховика касается лепестка на выключатель стоп-двигатель, выведенного на электронном модуле. Образовавшийся электрический контакт дублирует включение этого выключателя. Сам двигатель еще не завелся, но в этот момент происходит высоковольтный разряд на свече и появляется та самая отдача. В момент касания маховиком контактного лепестка стоп-двигатель, выводы катушки возбуждения оказываются в коротко замкнутом состоянии. В катушке возбуждения возникает электродвижущая сила самоиндукция, которая при больших оборотах маховика иногда может пробить изоляцию на витках катушки, а в дальнейшем вывести из строя модуль зажигания. При коротком замыкании этих выводов в катушке возбуждения, имеющей большую индуктивность, образуется сильное электрическое поле, которое порождает немалое по величине магнитное. Образованное значительной величины магнитное поле в катушке возбуждения противодействует движущемуся магнитному потоку в магнитопроводе и меняет его направление на обратное. К тому же, на магнитопровод в этот момент появляется влияние магнитного поля магнита с северным полюсом, когда магнитный поток должен быть направлен от катушки управления на катушку возбуждения. Действием магнитного потока на управляющую катушку немного усиливается дополнительным влиянием магнитного поля, расположенного у магнитопровода, магнитос, с северным полюсом. В катушке возбуждения индуктируется электродвижущая сила самоиндукция, которая имеет противоположную полярность относительно предыдущего момента. Магнитный поток уже направлен в сторону катушки возбуждения от катушки управления и в ней индуктируется ток, но уже в том направлении при котором происходит открытие тиристера. Таким образом, возникающий переменный магнитный поток пронизывает ветки катушки управления и вызывает в ее контуре ЭДС достаточной величины, при которой возникший индуктированный ток проходит через управляющий диод на управляющий электрод тиристера. Задействуются элементы схемы управления, электрическая цепь становится активной. Тиристор открывается и накопительный конденсатор разряжается на первичную катушку высоковольтного трансформатора. Появляется момент раннего зажигания, который мешает запуску двигателя и создает неприятные условия эксплуатации пилы. Исправить это легко. Нужно всего лишь выставить оптимальный зазор между сердечником модуля зажигания и магнитами маховика на рекомендуемую величину и надежно закрепить модуль на корпусе пилы. Отвести контактный лепесток на выключатель стоп двигателя подальше от вращающегося маховика. Наверное, многим сейчас показалась банальная причина описываемой неисправности, а тем более и способ ее устранения.